Мужик просыпается, смотрит, а у соседа во дворе большой теннисный корт стоит. Ну, слушай, сосед, где взял там, да? В пруду у нас рыбка золотая появилась, но только глуховатая. Ты если будешь просить, проси что-нибудь похромче. Мужик, бегом, значит, к пруду. Рыбка золотая, хочу, много баксов. На следующее утро просыпается, смотрит, а у него все факсак завалено. Бежит он к соседу и говорит: слушай, сосед, ну просил бакса, просыпайся, а у меня все факсак завалено. А сосед говорит: слушай, ну я ж тебе говорил, рыбка-то глуховатая. Ты думаешь, я большой теннис просил? Встречается два друга А у одного под глазом фингал Он, слушает, что случилось-то я не пойму Он, да понимаешь, все из-за человеколюбя. Слушай, ну а как, как, как все произошло Да понимаешь, девушку из воды вчера вытащил А жена моя все увидела Как дала мне в глаз Слушай, ну совсем ужас-то какой. Как все бесчеловечно. Слушай, а где это было? На речке или на море? Да не, в ванной нашей. Одна женщина под старости лета родила себе ребеночка, а тут ей по делам надо. Решила она отцу его отнести. Отец тоже старенький, приносит его, говорит, папочка, мне тут по делам, посиди с ребеночком. Отец, доченька, да я старый стал, я уж забыл, как это делается. Она, пап, ну, есть такая поисковая система, Google называется. Там все показано, рассказано, как что делать. О, ну ладно, конечно, беги-беги по своим делам прибегай через некоторое время а ребенок изобоссенный обосранный голодный кричит она папа а что случилось доченька да конфуз произошел конфуз доченька конфуз я сосочку решил прокипятить начал кипятить она к сковородочке пришкварилась я хлоп а она к плите пришкварилась но я в гугл захожу и набираю как отодрать соску и забыл про все